Здравствуйте, дорогие друзья! Для начала хотела бы я вас поблагодарить за ваши многочисленные письма с вашими благодарностями и поддержкой. Мне это очень приятно, и я чувствую, что я стараюсь не зря, вижу ответы, и мне от этого, конечно, очень приятно. Также хотела вам сказать спасибо за то, что вы выдержали мой... Мой ряд писем по рекламе моего курса. Спасибо вам большое. Спасибо, что продолжаете дальше меня читать. Будем с вами дальше и развиваться в этом направлении. Будем разбирать с вами бесплатно много интересных материалов по оздоровлению спины. Будем узнавать еще очень много интересных историй, информации и ссылок. Но сегодня я бы хотела немножечко поговорить с вами опять-таки о мотивации. Я до сих пор помню, что очень многие люди мне писали о том, что им не хватает просто мотивации заниматься собой. Поэтому для начала я бы хотела вам рассказать маленькую историю, которую я сама недавно прочитала, и она произвела на меня большое впечатление. Это история из жизни Стива Джобса. В 17 лет он как-то прочитал такую фразу «Живите каждый день так, как будто бы он у вас последний. И потом, последующие 33 года, он каждый день встречал именно так. Он просыпался, подходил к зеркалу и спрашивал, «А если это мой последний день в жизни, буду ли я делать те дела, которые сегодня хотел сделать?» и Если он отвечал себе «нет», то он эти дела не делал. И это приводило его к успеху и развитию. Поэтому старайтесь всегда проживать каждый день так, как будто бы он последний. То есть старайтесь проживать так, чтобы эти дела действительно приносили вам максимальную пользу для вас, ваших близких, вашего здоровья, счастья и благополучия. Помните об этом и, надеюсь, может быть, эта история также вам поможет. И еще, что я хотела показать, я сейчас нахожусь у себя на кухне, и хотела вам показать доску мечты. Эту доску вы можете купить абсолютно в любых канцтоварах, различных магазинах, где продают всякие там бумагу, скрепки, ну и так далее. И вот такие доски там продаются разных размеров. Вы вешаете себе на стену и прикрепляете те картинки, которые бы вас мотивировали. Или, допустим, фотографии, или какие-то э, изображения того, чего бы вы хотели достичь, может быть, профессионально, может быть, что-то потом бы хотели купить, а может быть, как-то как раз улучшить свое здоровье, например, фотографию счастливого, здорового человека. На него смотреть, стремиться и говорить: да, все, я буду обязательно таким, и это вас будет мотивировать. И вот решила показать на своем примере: эта доска висит у меня на кухне. И так как я не только спортивный врач и тренер, но я еще и сама тренирующийся спортсмен в бодибилдинге. Поэтому, например, у меня висят такие картинки, как фотографии знаменитых российских и мировых фитнес-моделей, то есть эталон, к которому, конечно же, я стремлюсь. Я ставлю высокую рамку, ну, высокие достаточно требования и иду к ним. Например, вот здесь вот висит моя первая награда за третье место в единоборстве. И меня это мотивирует, что если я смогла достичь третьего места, то я, конечно, смогу достичь и второго, и первого и развиваться все дальше и дальше. И это мне помогает. Даже в те минуты, когда мне тяжело ничего не хочется делать, я смотрю и говорю: Эти люди Могли, почему я не могу? Или Я добилась чего-то, почему я не могу сделать выше? Неужели я такая ограниченная? Но это в примере спорта. И то же самое по поводу вашего здоровья. Найдите себе фотографию, найдите себе картинку, не знаю, человека, который бы вас мотивировал своим здоровьем, своим успехом, своим счастьем. Расположите его перед собой, смотрите на него, испытывайте от него положительные эмоции и обязательно развивайте себя, свое здоровье. Так что желаю вам, чтобы каждый день вам приносил только здоровье и развитие. Поэтому совершайте только те поступки, которые действительно приведут вас к вашей цели. Ну что ж, спасибо вам большое еще раз за ваше внимание. Мне очень приятно с вами общаться и делиться с вами э, ну, большинством информации, материалов, которые я знаю, узнаю и еще буду узнавать и делиться с вами. Спасибо, с ва спасибо вам большое. С вами была Александра Бонина. До встречи.